Громче, громче. Меня зовут Людмила Осипова, и сегодня тема нашего прямого эфира ⁇ это Святые места России ну, ⁇ Мы не стали, знаете, вводить заголовок ⁇ Святые места России, места силы ⁇ Но, наверное, возможно, имело бы смысл именно в таком ракурсе про это говорить. Почему сейчас возникла эта тема? Потому что мы запланировали поездку 20-21. Казанской Божьей Матери, и э, праздник Двух Святых Прокопьев. Вот, про одного я мало что знаю, который как официально какое-то отношение имел к Римской империи. А вот про Прокопья про Праведного Чудотворца, который э, из Великого Устюга, я знаю хорошо, я была в Великом Устюге и очень ну, прочувствовала этот поток. Великий Устюг – удивительное место, если кто не был. Или не слышал. Самая большая удивительность этого места даже не в том, что это официальная вотчина Деда Мороза, или что там было огромное количество храмов на душу населения, или то, что, по-моему, две купические семьи, перевезенные в Москву, по, по официальным данным, которые архивом, которые хранятся в Великой Мостюге, собственно, и начали э, историю Москвы, Московского Кремля, опять же по официальным документам. Это... Нам рассказывал историк, профессиональный историк, который очень э, жил э, историей своего края, своего города. Вот, когда царь, ну, по-моему, Алексей Романов, не могу ошибаться, или Федор, э, вот в самых истоках Романовых, э, туго было с деньгами на Москве, и Кремль не могли достроить, он был неотапливаемым, там даже не были постельные полы, денег просто не было. И все попытки собрать финансы на то, чтобы достроить Кремль, не венчались успехом, и тогда был написан приказ о том, чтобы четыре самые богатые купеческие семьи Великого Устюга перевести в Москву монаршим повелением, на что эти четыре семьи собрались и написали ему, что ежели батюшки царю желательно видеть нас около себя, так в общем нам тут хорошо живется и пожалуйста, милости просим, приезжайте, а нам в вашей Москве делать нечего. Делать с ними никто ничего не мог, это был очень богатый регион. И через некоторое время уже пишется практически челобитное этим же семьям с огромной просьбой. Собственно говоря, Москва купеческая начиналась вот с этих двух купеческих семей, великоустюкских, которые привезли, естественно, там не только там, деньги, бизнесы, перевезли семьи, отстроились в общем, и в общем пошло пошло развитие. Вот. Удивительно, что потомки потом этих двух семей играли очень значимые роли в дальнейшей истории российского государства. Но у нас сейчас тема другая. Я просто про то, что самое удивительное, что, наверное, для меня, в Великом Устеге, почему это мощнейшее место силы, не из-за Деда Мороза, и даже не из-за церквей, их там каждую вторую взорвали, но даже те, кто остались, там удивительный монастырь гигантский, просто какой-то циклопический, с огромными стенами. Вот. А то, что там никогда не было рабства, там были так называемые черные или черновые, простите меня, историки, если я неправильно определяю вот термин, за давностью лет, вот, которые, несмотря на, может быть, не очень презентабельное нынче название, на самом деле любой крестьянин мог писать царю Челобитну напрямую. Ну, чтобы вы представили, да, как бы, вот если вы сейчас напишите Путину, вероятность, что это будет рассмотрено, в общем, мягко говоря, небольшая. Если же писали царю, не, не купцы, не какое-то высшее сословие, а любой из крестьян, населяющий Великий Устюг и Великую Устюкскую, там губернию, вот, а эта челобитная в обязательном порядке должна была рассматриваться лично царской канцелярии царем. Вот. И там никогда не было рабства, поэтому удивительное состояние, вы знаете, да, что свобода это альтернатива рабству как вот нищета, альтернатива богатства. Есть достаток, это промежуточное состояние, в котором есть вот это равновесие, целостность. Так вот, то же самое свобода и рабство это тоже такие противоположные разные концы от них качелей, а вот в середине там находится воля. И вот ощущение воли, генетически передаваемой вот, от поколения к поколению великого стюшца, да, вот это вот удивительное ощущение, и это чувствуется и в природе, и во всем. Вот. Но сегодня я хочу поговорить о Дивеево и м, пригласить вот в эту поездку. А, мы достаточно часто ездим, Ну, какие самые столпы, а, Руси духовные столпы, да, которые мы знаем, это Сергий Радонежский, это Серафим Саровский, это Сава Сторожевский. Наверное, еще можно продолжать ряд. Вот, возможно, Прокопий праведный, возможно, он встал тоже в этот ряд. И есть еще там в регионах очень известные местные святые, менее широко, возможно, известные, чем там Сергий Радонежский или Серафим Саровский, но. Тоже очень мощные столпы Духа. Вот. И а, что же такое Дивеева? Дивеева, если мы любой там, вы откроете справочник, ссылку -то, там прочитаете, что это четвертый и последний предел Богородицы на земле. Было три предела до Дивеева. Из каждого из них в какой-то момент сила переходила в другое место. Вот В Иверии в Грузии один предел, другой предел это у нас Киев. И третий предел это Афон. Вот. Не, не новый Афон, да, вот Афон, остров гора Афон, который там сейчас относится к Греции. Вот. Или Кипру, Греции, по-моему. Вот. А Дивеево это есть место, в котором собрана сила и Афона, и Киева и одновременно, то есть вот энергия была отовсюду собрана, и вся, еще и сверхом, слишком проявлена в Дивеево. И там покоятся мощи Серафима Саровского, кто если не знает, то на самом деле упокоен Серафим Саровский был в Сарове, Сейчас это город Арзамас-13, который до сих пор является закрытым, потому что там ядерные программы, и, в общем, там только по пропускам. Конечно, паломников возят, но вот только организовано. Достаточно проблематично сесть, просто поехать в этот город, хотя он рядом с Дивеевым находится. Вот. А вот когда после революции Саров стали превращать вот этот самый ядерный центр, количество святых мощей было сожжено в воспоминания современников несколько недель город благоухал, то есть вскрывались гробницы святых старцев, их сжигали прямо там недалеко отходя, и эти вот мощи пахли вот как благовониями, и запах стоял не смрад, а стоял запах вот, вот такой от сжигаемых мощей, и мощи Серафима Саровского, насколько я помню, они были вывезены в какой-то музей по-моему, я могу соврать, как он точно назывался, но вот антирелигиозной пропаганды. Вот. И потом уже все-таки были Саров уже был закрытым городом, да, стал арзамасом. И эти мощи перемещаются в Дивеево. Сейчас вот они в открытом доступе. Вот. Но это только ну, из того, что можно про это место сказать, еще по предсказанию. Там есть канавка Богородицы я ну, хочу сразу сказать просто тем, кто ну, посмотрит видео и, может быть, это будет полезно имейте в виду, что вот послушайте, кто был в Дивеево, кто не был, рассказываю канавка Богородицы сейчас это такой холм, вал ну, такой неровной формы, по которому нужно в строго определенном направлении в другом, если вы пойдете, вас э, ну, попросят вернуться то есть все достаточно жестко контролируется вот. и э, сама канавка она находится на уровне земли, вот холм, по которому ходят люди. А вот тут канавка. И получается, что люди не просто не ходят, то есть их не пускают в канавку, а их, им, им даже как будто вот рядом с канавкой получается не пройти, потому что с той стороны все перекрыто, подойти к канавке с другой стороны невозможно. Человек может ходить только по вот этой вот возвышенности. И ну, мое предположение, да, что это для того, чтобы ну, люди не брали весь поток, то есть, как будто, который там есть. Вот. И поэтому а, сказать, что бессмысленное мероприятие хождения по, по канавке, конечно, нет, там все присутствует, там, все хорошо. Просто если еще понимать, как что устроено и прикасаться вот к этому потоку более близко, что ли, да, то в общем Скорее всего, вы почувствуете по-другому этот же самый проход, который там есть. Потом там очень много родников, и практически все, кроме... вот, э, э, Да, там мужские потоки, это поток Пантелеймона-Целителя вот, и, собственно говоря, Серафима-Саровского. Все остальное это женские потоки, это женская лавра, по предсказанию Серафима. Это, конечно, монастырь, но по всем признакам, в общем, очень много признаков того, что как лавра да, по своей значимости для для людей. вот. И а, по предсказанию Серафимы, что это будет первая, единственная лавра на земле. Женская лавра. Потому что лавра – это как высшая стадия ступень эволюции монастыря. да, как бы, Воссиявшего там. Вот. И вот это, это место. Оно интересно еще тем, что э, везде, где проявляется очень сильный светлый поток, вокруг собираются Темные потоки, это может выражаться там, ну, в не очень приятных вещах, с которыми можно столкнуться. Если не понимать, что происходит, ну, в общем, я неоднократно слышала возмущение вот с этого месте, так ведут, тут вот, или что-то такое. А если понимать, что это ну, если хотите, как как проверка, как защитный барьер, как, как плата за то, что вот здесь получилось создать такой очаг света и любви ну И рядом, знаете, вот как э, произошло расслоение энергии. Да, и вот здесь вот все сконцентрировалось светлое, а вокруг появилось темное. Это тоже желательно понимать, потому что это по позволяет яснее, чище, точнее проходить. И еще мне кажется, что важен порядок, которым проходить по тем местам, которые там есть. А, там еще есть камушки серафина. Тоже интересная история, потому что... И Сава Сторожевский, и Сергей Радонежский, и Серафим Саровский, они были столпниками. То есть они практиковали не совсем то, что нам сейчас проповедуют, предлагают как православие. Ну, во-первых, если вы знаете, то только в русском языке современная церковь называется православной, да. Если вы любой документ или просто переведете это на английский, посмотрите, как это все называется на английском языке это называется ортодоксальная церковь да? это немножко другая история так вот если посмотреть серафим сергий и сава но ну, это вот точно то что я знаю наверняка было больше вот они не были христианами в полном смысле слова как это понимается сейчас они они шли по духу и столбник они взаимодействовали с высшими силами, силами земли, через камень. У каждого, если кто читал фэнтези, там правила волшебника или волшебник земноморье, есть еще книжки, где такой же образ есть, где волшебник, у него есть обязательно свой камень, он на него встает, и значит на этом камне он там делает какие-то чудеса да, особенные. Вот может быть для кого-то это будет удивительно, но и Сергий и Серафим и Сава были вот такими волшебниками. Ну, я не хочу ни в коем случае да, обидеть людей верующих для которых может быть я сейчас говорю странные вещи просто можно это как-то назвать по-другому но факты есть факты причем камень сохранился у Савы сохранился камень на котором он в общем я даже не знаю каким словом молился, медитировал, работал чудотворил как это правильно сказать вот Камень Серафима Саровского был перемещен по, по, по легендам, по истории. Он был провидцем, и он знал, что все будет разрушено, осквернено, разрушено. И это было в Сарове. В какой-то из дней, когда незадолго до ухода, он камень, на котором он работал, вот, он позвал всех прихожан, разожгли на нем костер, камень раскололся, потом полили водой раскололся на много осколков и э, верующие разнесли эти осколки так вот есть версия что какой-то из осколков то ли был потерян то ли был оставлен вот э, в, там километров на 20 плюс-минус я сейчас не скажу точно в лесу под соровым, и там он как бы заново пророс собрался и пророс и там есть ближние камни дальние камни вот по мне так неважно там даже не обязательно идти до дальних камней потому что сила там чувствуется везде вот. Еще раз повторю, камень Савы Старожевского сохранился. Есть пещерка, где есть доступ к этому камню. Насколько я понимаю, про камень Сергия Радонежского, ну, либо он утрачен, либо уничтожен. В Мне не, не встречалась какой-то правдивой информации о том, есть ли доступ к этому камню. Вот это если говорить о каких-то святынях или местах силы, или, или каких-то базовых потоках, которые там есть. Конечно, вот это Богородица, мы знаем, что Богородица это э, в дохристианское время, это Латушка, да, мать э, мира, жизни. Вот. И вот этой энергии, э, кто не был в Дивеево, вот сказать, что, ну как вот ты съездил, чё? Ну что, ну постоял в церкви, ну поставил свечки, но отклонился в источник практически не Ну вот фотографии. Почти невозможно передать ту благодать, которая там чувствуется которая там, ну, извините за банальность, не сходит к человеку, который вот приехал туда душой, особенно если ехать осознанно, с каким-то запросом. Говорю, еще раз повторю, проходить ну, вот, ну, тоже простроенно, понимая, что и зачем вы делаете. Единственный момент, который мне хочется сказать, что, знаете, это, вот, это не религиозная поездка в чистом виде. Это не значит, что как бы, что-то отвергается там. Пожалуйста, там, заходим, молимся, свечки ставим, там хотите в службах участвовать, это все э, на добрую волю. Но э, вольномыслящие э, человеки, э, многие, с которыми я общалась, у них такое своеобразное отношение к церквям или к церкви. Вот для меня, например, достаточно мало церквей, где мне хорошо, храмов, где мне хорошо где хотя бы ровно, еще меньше там, где для меня есть свет. Ну, где мне хорошо, на самом деле. Они есть, но их гораздо меньше, чем либо никаких, либо неприятных. Даже там, темных. И, ну, не буду там какие-то ужасы расписывать, не вижу в этом смысла. Вот, поэтому для меня вот есть то, что не зависит, не требует чего-то позволения, там, да, что там будет. Ты должен принадлежать обязательно там, к РПЦ, тогда там на тебя благодать не зайдет. Мы же все понимаем, я надеюсь, что это не так. А, истинным, святым, истинным, высиявшим душам великим, им важно, кто мы есть, а, что мы хотим, с чем мы пришли. А, и это главное. А Дзивеево еще и такое удивительное место, по моим наблюдениям, который вот Серафим Саровский... А, Достаточно давно и глубоко взаимодействую с потоками Сергия Радонежского, Серафима Саровского и Савы Старожевского. Серафи... Савы Старожевский это вот как бы по времени меньше всего мною раскрыто, но зато я здесь живу, поэтому это достаточно объемно и качественно. Вот. Сергей Радонежский был первый поток, первая душа, которую я начала чувствовать, взаимодействовать, которая начала... Ну, какое-то сопровождение чувствовать от него благословение вот серафим удивительным тем что он на подступах очень строгий на самом деле очень теплый очень любящий заботливый и когда вот я смотрела вот эту вот внешнюю строгость да, она как выверка с чем пришел ну, с чем пришел а? вот а если быть ну вот с этим а, ну вот, и все и дальше уже все хорошо вот а если там человек с чем пришел а, Че, я тут это а вы мне тут это чего ко мне пристаете ну я утрирую да но вот представьте что мы пришли в дом там ну вот хозяин что пришел вот а вы такие ну и не пойду да нас <свы> вы меня тут спрашиваете вот то есть для меня это как такая проверка ну чтобы человек сам подумал кстати, на что пришел то действительно зачем вот я там была много раз, и каждый раз это волшебство, каждый раз это, ну, это вот полноценная мистерия. Там начинаешь, как вот только начинаешь собираться, выезжаешь, и пока вся дорога и туда, и обратно, это все не просто так. Я много раз наблюдала, как у людей там скрываются какие-то непроработанные, какие-то болевые или слабые зоны, в чем ага, очень интересно наблюдать, когда. Понятно, что человек не хочет, чтобы другие видели, что вот здесь у него что-то не так. Но происходит что-то, что вот он не может почему-то не реагировать, и это все проявляется. Но это проявляется не для того, чтобы другие сказали, а вот что-то ты, дурачок, приехал. А это для того, чтобы сам человек, чтобы это вскрылось. Да? Ну, есть нарыв, приехал человек вылечиться, но надо вскрыть нарыв. Да? Надо спровоцировать, чтобы вот это вот проявилось, и чтобы это дальше вычистилось, и человек освободился. Вот. это души, высокие, находящиеся в служении, это вообще первое, что приходится делать в современном мире с живыми людьми. И мои собственные наблюдения за собой, ну, я уже вроде бы привыкла, и все равно, знаете, иногда удивляюсь, Тут вроде бы все хорошо, хорошо себя чувствую, понимаю, что делаю то, что нужно, все, все правильно, все, все чисто, все прекрасно. Приезжаю, и вот какое-то, или там какая-то усталость, тяжесть. И очень многие приезжая в Двей, вот первый день вообще ничего не могут. Вот они просто приезжают, им плевать, вот они ложатся, просто и лежат. И дорога не настолько тяжелая, чтобы вот так подлежать. Вот Это просто потому, что выходит, должно выйти что-то такое, что очень сильно мешало человеку жить. Вот. Поэтому вот эти все моменты важно учитывать, когда простраивается поездка, чтобы вы прошли так, как вам добро, как вы готовы чтобы вы могли принять то, что там для вас подготовлено. еще наблюдается такой интересный момент, что если там человек собирается в поездку, а у него все сопротивляется. Ну, мне кажется, самое поездка. Ну, не, не надо ехать. Это бывает такое, но достаточно редко. В основном это проверка. Да? Особенно те, кто еще там не были. Проверка, что вылезет на силу намерения готов ли человек пройти, будет ли он вкладываться. Или так на халяву пришел, свечку поставил, помолился, выдайте мне, пожалуйста, мешок благодати. Там, да, вот мне толстая свечка. Мне, пожалуйста, соответственно с затратами, да, благодать и Вы же понимаете, что это так не работает. И, в общем, не, не был не очень, мягко говоря, важен размер вашей свечки. В чем преимущество больших свечек? В том, что они дольше горят. И если вы в эту свечу вложили какое-то чистое намерение, ну, она будет дольше гореть, да, то есть как как некая треба, она будет дольше там в небо какие-то там эманации пускать. Но вы все наверняка были в храмах, в монастырях и знаете вот этих служителей при э, как это называется, там, где свечи стоят, да? И, в общем, ну, практически не дают никогда догорать этим свечам до конца, поэтому дело не в том, сколько будет оплачено сколько поклонов будет положено, а в том, насколько вы сможете почувствовать, войти этот поток, быть честны с собой и пройти, очиститься и принять, и услышать ответы, которые там даются лично вам. Но. Удивительных мест, которые на данный момент имеют отношение к церкви, да, по моему ощущению, многие из которых к церкви раньше отношения не было, много и большинство. Вот. Это удивительные места, каждый из которых обладает своим своим своей вибрацией, своим светом, своей благодатью. Вот, поэтому послушайте свое сердце. Четыре предела Божьей Матери одновременно. Серафим Саровский, как хранитель земли русской, как столпник, как провидец, как чудотворец, как исцелитель. Вот. И о, святые источники, волшебная благодатная земля, которая там окружает дерево. Почувствуйте, если это то, что сейчас вам отзывается, то, что вы советует, то, что, может быть, вам даже и не хочется, но очень надо. Вы это почувствуете. Приглашаем в нашу поездку 21-22 июля. 20-21 20-21 я что сказала 21-22 нет 20-21 вот выезд 20. чем раньше это все заявится тем лучше потому что мы попадаем вот сразу на там будет крестный ход из Нижнего Новгорода в Зевеев то есть там будет масса верующих практически уже все забронировано Поэтому желательно быстрее подтвердить ваше участие для того, чтобы мы могли подтвердить брони и в общем уже быть уверены, что примет, в событийном плане будет где переночевать. Вот. желаю вам добра, мудрости. Да прибудут с вами светлые силы, предки ваши, высшие силы земли русской. Будьте счастливы.